В общем, купил я у Михаила Пачаева, заказал у него петли, петлю Глисона. Вот так она выглядит, вот это в развернутом состоянии. Вот. И манжеты, манжеты для ног. Вот они в свернутом состоянии, вот так в развернутом состоянии. И манжеты для рук. Вот в развернутом состоянии, вот в свернутом состоянии. Очень качественные, нравится мне фактура, застежки, застежки очень крепкие, очень хорошо застегиваются. Вот. Можно в принципе показать гимнастику, вот. вот мой тренажер. Итак, всем добрый вечер. В общем, заказал я у Михаила петлю глисона и манжеты для Правила. Очень качественные, очень хорошие, удобные удобные в использовании. Сшито очень качественно, добротно. Этому пользоваться можно очень много и долго. Попробуем растянуть. Скрещивание сделаем. Будьте в теме, ребята, будьте направила. Вот такая вещь. Спасибо Михаилу Почаеву. До встречи.